Обратите внимание на почти параллельные цепочки опилок между полюсами. Такое поле называют однородным. Линии магнитной индукции однородного поля параллельны друг другу и располагаются с одинаковой густотой. Если линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости чертежа, то их изображают в виде точек и крестиков. Вектор магнитной индукции можно представить стрелой с оперением.